Жилой комплекс эконом-класса «Схидна Брама» находится в Дарницком районе города Киева по адресу улица Светлая 3. Этот маленький уютный городок, расположенный в лесной зоне, находится в исторической местности рядом с бывшим селом Бортничи. Строительство ведется по монолитно-каркасной технологии, которая является лучшим инженерным решением для современных домов. Шесть секций имеют разную этажность, от 18 до 27 этажей. Несмотря на то, что первая секция сдана, в ней еще ведутся работы. Вторая секция также на стадии завершения работ. Добираться до комплекса на общественном транспорте довольно удобно. Буквально в 10-15 минутах ходьбы станция метро «Бориспольская». Застройщиком комплекса выступает компания «Укркарго», которая входит в состав «Сити Групп». В планах у застройщика построить городок закрытого типа на круглосуточно охраняемой территории со своими магазинами, отделениями банков, фитнес-центром, школой раннего развития и всем тем, что принято называть «инфраструктурой». Несмотря на то, что в комплексе уже действуют продуктовый магазин, ресторан и чебуречная, жителям пока придется пользоваться инфраструктурой Бортничей или Киева, что в принципе несложно, так как оживленное движение маршруток и автобусов позволяет в считанные минуты добраться до поликлиники школы и детского садика. Сроки окончания строительства неизвестны.